Добрый день. Сегодня мы поговорим о нейронных сетях на немножко более продвинутом уровне. Но для начала я хочу напомнить самые базовые вещи школьной математики. Для начала, что такое график функций? Самое простое, что учат в школе, это график линейной функции, причем простейший y равняется x. Как строить такой график, когда равен y равен у, y равен 0, когда x равен единице, y равен единице. Ставить еще одну точечку, и так можно продолжить, и обнаруживается, что все точки будут расположены вдоль прямой линии. Чуть-чуть более сложный пример, но все еще очень простой. Опять же, в оси x, y и y, допустим, равняется 1 вторая x. Опять же, x равен 0, y равен 0, x равен 2, y единиц. Включаем еще одну точку. И тоже выясняется, что все остальные точки расположатся вдоль прямой линии, которая просто будет идти под меньшим наклоном. Продвигаемся еще немножко в сторону школьной математики. Опять же, оси Х, У. И уже более сложная функция. y равняется x квадрат. Х квадрат. равен 0, y равен 0, x равен 1, у равен 1. Ставим точечку х равен 2, у равен 4. Это okay. примерно так. И получаем вот такой график, известный параболой, график квадратичной функции. Почему? Он тут симметричен, потому что если x равен минус единицы, я тут не очень красиво отложил, допустим, минус единица, то y тоже равен единице, минус единица. И мы в... В общем виде будем говорить, что это э, будем писать еще в другом виде. y равняется какая-то функция от x. В данном случае функция от x это x. И теперь мы сделаем еще один важный шаг. Он тоже очень простой, но он нам потребуется в дальнейшем. А что будет, если я... Uh, построю функцию uh, y равняется x минус 2 в квадрате. Uh -huh. Тут уже интересно становится. Когда x равняется давайте минус. Тут минус. Когда x тут x, тут y когда x равняется 2, выражение в скобках равняется 0, y равен 0. А дальше, когда x равно 3, выражение в скобках равняется единице, y равен 1 и так далее. Легко видеть, что мы получим такую же параболу, как было слева, но только сдвинутую. Такую же, как была первоначально, только сдвинутую вправо на двоечку. И в таком более общем виде, если мы писали, что тут y равно f от x, то здесь мы можем написать, что y будет та же функция, та же квадратичная функция f, но как аргумент будет x минус 2. И это, и, и это правило уже носит совершенно универсальный характер. Если мы от аргумента функции отнимаем постоянную величину, то график функции сдвинется вправо на эту величину. Вот. Теперь мы можем сделать еще один шаг. Кто помнит школьную физику или знаком чуть-чуть с электроникой, знает, что есть очень важное устройство, называется диод. И из него можно сделать устройство, называемое выпрямитель. Оно превращает, например, переменный ток в постоянный ток. Чем интересен этот элемент? Он пропускает ток только в одну сторону. Если ток стремится идти в эту сторону, диод для него просто как чистый провод. А в обратную сторону он ток не пропускает. Как мы можем это математически записать? Я могу сказать, что если на входе напряжение положительное, то оно передастся на выход. А если отрицательное, то на выходе будет напряжение равно нулю. И теперь я попытаюсь это изобразить на графике. Вот x – это мое входное напряжение, а y – это выходное. Если x больше нуля, то y просто равен x. Если положительное напряжение на входе, то он просто передастся на выход. А если Отрицательное, если отрицательное напряжение, то на выход ничего не передастся, на выходе будет ноль. И это очень важная функция, которая широко используется в нейронных сетях, в современных нейронных сетях. Она называется, коротко, RANU по-английски ректифить линия ректифить это ректифить это выпрямитель ректифить ректифить линия юнит юнит это устройство выпрямительная линейное устройство. А теперь мы сделаем еще один шаг, в очень важный в нейронных сетях. А теперь я немножко усложню мое устройство и по-настоящему приближусь к элементу нейронных сетей. Я сделаю вот что. У меня есть входное напряжение X. Но я от него вычту другое напряжение, которое я назову B. Вот это X, это P. И это уже будет подано на вход моего диода-допрямителя. И... Я получу i. То есть, если вот это была функция φ от x, тогда отрицательное напряжение на выход не передавалось, а положительное передавалось полностью, а сейчас я получаю φ от x минус d. От x минус b. Да. Но мы уже знаем, мы уже знаем, что будет, если от, если от аргумента функции отнять постоянную величину. График этой функции, всей функции, должен сдвинуться вправо на эту постоянную величину. То есть я могу заново перерисовать мой график. x вот это будет. Y. Немножко мало места. Давайте продолжим. И тут я отложу величину B. И тогда уже график моей вот этой функции моего устройства будет выглядеть таким образом. И это вполне понятно. То, что написано здесь, это то, что поступает на вход диода. Когда x равен b на вход диода поступает 0. Когда x минус b, меньше b, это отрицательно. Ничего не будет на выходе. А когда больше b, то, насколько он превысил b, поступит на выход диода. И вот этот элемент позволит нам построить нейронную сеть, которая будет приближать любые, любые заданные функции. Сейчас я вам покажу. Вот, к примеру, у меня есть функция y от x, заданная вот этой черной линией, это линейная функция, и я буду стараться приблизить ее кусочками прямых линий. Вот я, это называется кусочно-линейное приближение. Вот я... Выберу какие-то точки, относительно близко стоящие. И проведу между ними отрезки прямой линии. И я покажу вам, что с помощью вот этой функции, выпрямительной функции, можно сделать вот это припряжение. Что я буду делать? Я возьму функцию φ, которая, допустим, ну, доп, допустим, я решил начать от начала координат, это не, не, не играет. Я возьму функцию φ и умножу ее на какое-то число, чтобы у настоящей функции φ наклон был под 45 градусов, а я умножу на какое-то число, чтобы наклон соответствовал вот этому отрезку. Вот такая будет моя первая функция. Дальше я в точке, ну, допустим, это B0. B0 равнялось нулю. Дальше я в точке B1 построю еще одну функцию такого же типа. Еще одну выпрямительную функцию возьму. И у нее я сделаю наклон такой, чтобы сумма наклона вот этой первой и второй функции дала вот этот желаемый мой наклон. Ну, на глазок что-нибудь такое. И так далее. Вот эта точка излома будет b1. Теперь я возьму вот эту точку, я назову b2. А. Обратите внимание, что здесь наклон почти не изменился, значит добавка будет очень пологая, почти без к А вот в точке B3 я должен буду прибавить что-то сильно отрицательное. Вот это в точке B. Давайте вот так немножко снесем вот эта точка B3, я должен буду взять такую функцию и даже умножить ее на, на отрицательное число, что-то сильно отрицательное прибавить, что победить весь этот положительный наклон, еще что-то пошло вниз, он должен сильно будет Вот с помощью суммы этих четырех функций я могу приблизить кусочно мою кривую. И как я могу это записать математически? Это будет допустим, наклон. Я должен обозначить наклоны. Допустим, наклон у этой первой будет С1, у второй С2, у третьей С3, у четвертой С4. Я тогда математически могу написать, что это с 1 с 1 на c1 mm -hmm. плюс, сейчас, извините, c1, C. так, я немножко заделся, тут лучше с нуля с 0, то есть с с 0 C1, с 2 с 3 Так, будет с 0 на фи х минус B0. Это будут сдвиги. сдвиги. Плюс с 1 на фи х минус B1. И так далее. Вот, вот моя моя функция исходная вот это я могу ее f x написать что она примерно равняется вот такой. Сумме. И теперь я могу сделать следующий очень важный шаг. Нарисовать нейронную сеть, которая сделает то, что здесь написано. Значит, я на входе нейронной сети подам e x. Теперь вот это будет первый нейрон с этой функцией активации fit. Но я от него хочу отнять b0. Я хочу отнять B0. И это будет мой Y. Да? Чтобы получить Y, я еще умножу на C0. Теперь следующий нейрон B1. B1. C1. И так далее. Вот я получил мою первую нейронную сеть, которая может приблизить заданную функцию y равняется fx. И, и это совершенно замечательное свойство. этой функция одной перемены. Оказывается, что нейронные сети. Обратите внимание, что у этой нейронной сети один вход и один выход нейронные сети с многими входами, там, один или сколько нужно выходами, и с большим количеством нейронов, там, несколько слоев, слоев, оказывается, могут с любой точностью приблизить любую разумную функцию нескольких переменных, и точность будет увеличиваться с увеличением количества нейронов. Так же, как и в нашем примере, если Увеличу количество нейронов, вот количество этих отрезочков возрастет и точность моего приближения исходной функции будет увеличиваться.